Добрый день! Приветствую вас на вебинаре «Уникальное торговое предложение 3CX». Цель нашего вебинара сегодня – обсудить уникальное торговое предложение 3CX, которое поможет вам при продажах нашего продукта. Общаясь с клиентами, выделяйте 7 уникальных рыночных преимуществ 3CX. Цену, возможность работать с любым вендором благодаря открытой платформе 3CX, простоту установки и управления системой, инструменты для удаленной работы, функционал колл и контакт-центра опыт мировых клиентов, использующих 3CX. Сейчас мы подробнее рассмотрим каждое из этих преимуществ. Первое преимущество – это лучшая цена. Наше лицензирование основывается на количестве одновременных вызовов, необходимых клиенту. 3CX позволяет вам иметь неограниченное количество пользователей, и мы не берем плату за каждого пользователя, как многие наши конкуренты. Что такое одновременный вызов? Это любой внешний или внутренний вызов, сделанный телефонной системой. Чтобы определить необходимое количество одновременных вызовов, мы советуем пользоваться следующей формулой. Количество пользователей вы делите на три и получаете оптимальное количество одновременных вызовов, необходимых клиентам. Это будет необходимо скорректировать в зависимости от специфики бизнеса ваших клиентов. Например, компании с колл-центром потребуется большее количество одновременных вызовов, чем стандартному офису. Ценообразование, основанное на количестве одновременных вызовов, позволяет клиентам сэкономить средства на телефонии, поскольку они будут платить только за то, что им действительно нужно. 3CX имеет три понятных редакции, различающиеся между собой по функционалу. В редакцию стандарт включается базовый функционал, такой как голосовое меню, приложение 3CX для iOS, Android, голосовая почта, общая адресная книга, 25 участников веб-конференций, журнал вызовов, виджет для сайта Live чат интеграция с Facebook, расширение для браузера Click to Call, FQDN 3CX. В редакции PRO добавляются следующие функции – собственный FQDN и SMTP, интеграции с CRM и Microsoft 365, запись разговоров, функция АТС для отелей, перевод аудиозвонка в видеоконференцию, 100 участников видеоконференций, очереди вызовов и очереди чатов, отчеты о работе очередей. В редакцию Enterprise дополнительно входит распределение вызовов по квалификации оператора, собственный логотип на экране IP-телефона и отказоустойчивый кластер. Вы выбираете редакцию, которая наиболее соответствует требованиям клиента по функционалу. У клиента есть возможность получить бесплатную лицензию редакции «Стандарт» на 4 или 8 одновременных вызовов. А также партнер может предоставить клиенту пробную лицензию любой редакции и любого количества одновременных вызовов сроком на 45 дней. Такую пробную лицензию партнер может создать в своем партнерском портале в разделе «Ключи». Лицензии 3CX легко масштабируемы. При необходимости клиент может перейти с одной редакции на другую и поменять количество одновременных вызовов в любой момент, оплатив лишь разницу в цене лицензий за оставшийся период. Второе преимущество – это открытая платформа. 3CX использует технологию открытых стандартов. Это означает, что вы можете выбирать собственные SIP-транки, номера телефонов, способ размещения и оборудования. Мы не привязываем вас к вендорам. Это является нашим уникальным преимуществом, поскольку большинство наших конкурентов предлагают коробочное решение с размещением, которое включает SIP и проприетарные устройства. Благодаря тому, что 3CX является открытой платформой, вы можете дополнительно зарабатывать на предоставлении своих услуг, размещение на ваших ресурсах, то есть как хостинг-провайдер, аренда и продажа телефонов, сип от операторов, с которыми вы сотрудничаете. Третье преимущество ⁇ это простая установка. Мы стремимся максимально упростить запуск новой системы, поэтому предлагаем размещение 3CX как на сервере, так и в облаке, что отвечает потребностям любого бизнеса. Вы также можете выбрать операционную систему Windows или Linux в зависимости от опыта ваших технических специалистов и ваших предпочтений. 3CX одинаково хорошо работает в, обе в обеих операционных системах. При развертывании в On-Premise вам понадобится выделенный сервер, а также вы можете развернуть... 3CX с помощью мини-ПК или Raspberry Pi. 3CX протестирована и поддерживается на следующих платформах виртуализации – VMware, Microsoft, Hyper-V. Если вы используете поддерживаемые IP-телефоны, у нас есть готовое руководство по автонастройке, поэтому вам не нужно тратить часы на настройку новых ä, телефонов своих клиентов. То же самое касается септранков. Каждый клиент может пользоваться системой 3CX как со стационарного компьютера, так и с ноутбука или смартфона. Четвертое преимущество – это простое управление. Система 3CX требует минимального обслуживания и проста в управлении. В ней реализована информационная панель, отображающая ключевую информацию о работе различных сервисов. АТС информирует администратора, отправляя письмо на e-mail при наступлении важных событий. Вы можете быстро обновить или расширить АТС. А для поиска неисправностей реализован удобный интерфейс анализа логов. В информационной панели Dashport сведены все важные параметры работы АТС. Они сгруппированы по разделам. System статус. Здесь отображается основная информация о состоянии сервера, на котором работает 3CX. Текущая загрузка процессора относительно его производительности, использование оперативной памяти и диска сервера. PBX статус. Здесь отображается информация о состоянии АТС. Подключенные транки, добавочные номера, количество одновременных вызовов, IP-адреса в черном списке, статус автоматического резервного копирования, результаты проверки сетевого экрана и состояние сервиса. Information. Здесь показаны ключевые параметры данной инсталляции 3CX. FQDN, внешний IP-адрес, FQDN и MCU сервера в митинг, информация о вашей лицензии и подписке на обновление, информация о партнере, максимальное количество одновременных вызовов для вашей лицензии и количество участников конференции. 3CX защищает вашу корпоративную телефонию от большинства известных онлайн-угроз. Например, Опция «Automatic Global 3CX IP Blacklist» поддерживает безопасность вашей АТС, автоматически обмениваясь списком подозрительных IP-адресов с другими системами 3CX в интернете. Extension Security Advisor мониторит защищенность добавочных номеров АТС и выдает предупреждения и рекомендации, если имеются проблемы с безопасностью учетных данных. Эту информацию вы сможете найти в разделе Security или «Безопасность». Веб-интерфейс 3CX прост в использовании и интуитивно понятен для пользователя. Вы легко э, можете создавать, импортировать или э, изменять пользователей, создавать очереди вызовов с определенными их стратегиями, добавлять сип настраивать IVR, управлять IP-телефонами, не подключаясь к каждому отдельно и многие другие функции, связанные с настройкой и контролем работы системы. Пользователям также будет просто работать с системой 3CX. Например, функция Click to Call позволяет пользователям совершать исходящие звонки на телефонные номера, указанные на веб-страницах, в электронных письмах, в списках контактов одним нажатием кнопки. Перевод вызовов. При необходимости вы можете перевести вызов на другого абонента, например, на своего коллегу. Адресная книга. После внедрения 3CX вы получаете общую книгу контактов для всех сотрудников компании, и она будет доступна на всех устройствах – на компьютере, мобильном телефоне, IP-телефоне. Информация между устройствами будет синхронизироваться в автоматическом режиме, то есть изменения, которые внес один сотрудник, будут видны остальным. В книге контактов хранится информация двух типов – все внутренние номера сотрудников и номера телефонов клиентов и партнеров. Сам пользователь также может управлять своим IP-телефоном из программного веб-клиента, что включает следующие действия, например, «call pop-up» – «карточка вызова» – «принять», «отклонить», «перевести вызов» на настольном телефоне, «перевод» или «парковка вызова», «индикация присутствия», то есть «обзор статусов» для других пользователей – расширение для браузера, горячие кнопки, мониторинг очередей вызовов и многое другое. Интеграция с CRM-систем 3CX предоставляет API, генератор шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно и предоставлять услуги по интеграциям клиентам. Таким образом, пользователям не придется отдельно переносить данные из одной системы в другую, и это позволит им сэкономить время, сделать ежедневную работу более удобной и избежать ошибок. Пятое преимущество ⁇ это удаленная работа. Мы предоставляем все инструменты, которые помогут клиенту организовать удаленную работу. Эта тема стала особенно актуальной в последнее время. Например, используя приложение для iOS и Android 3CX на мобильном телефоне, вы можете использовать 3CX в любой точке мира. Помимо звонков, вы также можете общаться в чате, обмениваться файлами и подключаться к конференц-звонкам со своего мобильного устройства. Удобный веб-клиент. Поскольку он основан на браузере, вы можете войти в систему из любого места, даже из дома. Все, что нужно, это добавочный номер и пароль для входа в программу. И пользователь мгновенно получает доступ ко всем средствам связи, которые есть в офисе. В своем веб-клиенте вы можете легко создавать аудио- и видеоконференции. Используя систему 30x, вы можете звонки, поступившие на внутренний номер сотрудника, автоматически переводить на его мобильный телефон. Это удобно, если у работника нет подключения к Wi-Fi или интернету на мобильном телефоне, и он не может воспользоваться приложением 3CX. Корпоративный чат заменит вам мессенджеры в коммуникации с коллегами. Здесь вы можете общаться индивидуально с каждым коллегой, а также создавать группы, которые помогут отправить одно сообщение всей команде. Следующее преимущество ⁇ это функционал колы контакт-центра, который позволяет создавать разного рода маршрутизацию вызовов и контроль с помощью отчетности.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 и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Либо равномерная загрузка операторов, которая позволяет маршрутизировать вызовы, направляя на оператор, который больше всех бездействовал, либо меньше всех разговаривал по времени. Циклический вызов запоминает, какой агент ответил на последний звонок и при следующем звонке начнет распределение на следующего агента в списке. Это предотвратит перегрузку первого агента в списке звонками. Есть также вызовы по квалификации. Маршрутизация на основе навыков агента является функцией для редакции Enterprise. Также у нас есть такие важные функции, как прослушивание, шепот и вмешательство, доступные в лицензиях редакции Pro и Enterprise. Прослушивание позволяет супервизорам прослушивать вызовы агентов без обнаружения себя, что может быть полезно для последующего фидбэка. Шепот может использоваться супервизорами для подачи подсказок новым операторам, при этом вызывающий абонент не может их слышать. И вмешательство может использоваться для вклинивания в происходящий разговор. Это особенно полезно, если вы слышите, что разговор идет под откос. Отчетность о звонках – это важная функция для полцентра как долго агенты разговаривают по телефону, сколько они звонков обрабатывают, какая общая продолжительность разговоров. Наши встроенные отчеты отвечают на эти и многие другие вопросы. На выбор предлагается более 30 отчетов, которые помогут проанализировать качество обслуживания клиентов. Панель колл-центра и оператора позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды в статистике реального времени. Статистика включает следующие функции – ожидание звонка, среднее время разговора, то есть общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов, количество отвеченных звонков, количество неотвеченных, количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы, Общее количество всех звонков и обратные вызовы, то есть количество запрошенных обратных вызовов. Менеджеры могут настраивать панель колл-центра своей команды с названием команды и мотивационным сообщением. В настоящее время потребители ищут разные способы связаться с поставщиками услуг, которые будут удобны для них. 3CX Live Chat – это наш плагин для сайтов, который позволяет посетителям веб-сайтов общаться с агентами в режиме реального времени. У чата есть ряд преимуществ. Он удобен, удобен, быстрый, совершенно бесплатен для ваших клиентов, то есть нет платы за звонки и доступен во всех пакетах лицензии 3CX. Хочу отметить, что можно также настроить маршрутизацию сообщений, чтобы они поступали не на одного фиксированного сотрудника, а на очередь операторов. Такая функция доступна в лицензиях редакции Pro Enterprise. И уникальность нашего живого чата заключается в том, что вы можете начать общаться, а затем перейти в разговор с этим же агентом. Клиент, общающийся в чате с агентом, может в любой момент запросить переход в аудио- или видеозвонок. И еще одно важное преимущество – это опыт наших международных клиентов. За 15 лет из стартапа мы выросли в крупную международную организацию и значительно увеличили свой портфель клиентов. Более 250 тысяч установок в 190 странах мира. Нам доверяют крупные международные клиенты, такие как Mitsubishi Motors, Harley-Davidson, American Express, сети отелей Holiday Inn, Intercontinental. В России нашими крупными клиентами являются Росатом, многие структуры Газпром, российские железные дороги, Айфранс в России, подразделения Аэрофлота в Екатеринбурге, Краснодаре и Бишкеке, сеть отелей Азимут, Центр обработки данных Ростелеком и многие другие. Мы подошли к завершению сегодняшнего вебинара. Уверена, что перечисленные выше преимущества системы 3CX помогут вам убедить клиента приобрести и использовать нашу систему. Спасибо большое за участие в вебинаре. Всего хорошего. До свидания.